буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Космические Инженеры и не только. Ну, а мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и более подробно о том, что же у нас все-таки сейчас произошло и почему же мы оказались этой темной ночью вот в этом вот загадочном, непонятном каньоне. А все, мой дорогой друг, легко и просто. Мы вчера на одном из стримчанских с моим, значит, напарником вылетели благополучно. Благополучно, это, конечно, громко сказано. Вот на этом совершенно новом моем а, ведре а, с огромным количеством ресурсов, да, которые мы поместили вот в эти вот а, большие достаточно а, хранилища, то есть у нас здесь имеется два ящика, спереди раз и сзади аналогичный такой же два которые забиты по максимуму ресурсами так вот вчера мы на Стримчанском значит вылетели и к сожалению не рассчитали мощности а конкретно мы а, не поставили одну третью батарейку, решили что на двух долетим мощности, нашего этого значит челнока не хватило и мы упали где-то, непонятно вообще где а, в горах, в ледяной просто-напросто тундре, ну, практически ледяной, да, если вот туда на гору залезть, там сплошные снега. Да, это сейчас наше вот это судно выглядит более-менее залатанным, подремонтированным, потому что мы, как только упали, а, мы сразу же решились восстанавливать основные движущие элементы. В частности, теми ресурсами, которые мы и взяли с собой. Если бы не было ресурсов, которые мы взяли с собой, нам пришлось бы гораздо а, тяжелее. Ну и, конечно же, здесь, из по ситуации мы сразу же решили немножко развернуться. В частности, поставили несколько ветряков. Раз ветряк, а вот тут у меня тоже должен быть ветряк, но я его спилил из-за того, что хочу сейчас поднять его на большую высоту. Два ветряк и третий ветряк. Сейчас мы с тобой будем как раз таки и ставить. Из каких-то еще технологических штуковин мы поставили здесь вот такой вот сборщик а для того, чтобы можно было собирать те же самые моторы и базовый очиститель. Чтобы просто так время не коротать, мы решили сразу же все это дело здесь построить. Расположившись здесь, мы достали свои буры и стали потихонечку ручками добывать, чтобы восполнить хоть как-то утерянные ресурсы. Потому что мы потеряли при падении немало таких ресурсов. Плюс тот самый челнок, который я сверху припарковал, а, тоже был безвозвратно утерян. Ему отшибло батарею, ему отшибло все движки, пока мы кувыркались тут по горам. Поэтому мы решили его демонтировать и тем самым облегчив наше вот это вот а, судно для того, чтобы можно было нормально а, переместиться уже в указанную точку. А указанная точка от текущего местоположения находится аж в 39 километрах. Ну и от той точки, где мы были, да, от нашей, а, значит, так, горной базы, мы отлетели аж на, на целых 9 километров практически. Возвращаться туда мы не имеем просто никакой возможности, потому что я играю с модификацией. А, то, что ты видишь сейчас, то есть мой джетпак светится желтеньким. Это означает, что у меня стоит а, улучшенная модификация на джетпак, которая просто-напросто режет все его характеристики. И мы дальше, чем 100-200 метров. Отсюда влево или вправо точно не улетим а Тем более уж на 8 километров бежать не хочется Ну и поэтому это и явилось причиной того Что мы здесь просто-напросто скалашматили мини Вот такие вот установочки И сейчас давай займемся их восстановлением Ну что ж, для улучшения и для ускорения зарядки нашего челнока Давай мы с тобой еще поставим э, один ветрячок Да, я тут его за кадром снял Но нужно сейчас поставить обратно Чтобы у нас зарядка шла максимально быстро, да, извиняюсь, зрители, что все в ночное время приходится делать, ну, потому что в такое время мы а, попали, собственно, сюда, да, а у нас тем временем здоровье-то заканчивается, а вот это не очень хороший показатель, а, потому что если у нас здоровье закончится совсем, то нам придется тяжко, однако, да, я надеюсь, что ночью мы не замерзнем, тебе еще нужно прилететь на новое место, развернуть там базу, по возможности найти серебра для того, чтобы построить медицинский отдел или же комплект выживания. В чем дело? Ты что-то дохнешь, прям смотрю, на ровном месте. Чтобы заварить еще один ветрячок для того, чтобы у нас дела шли немножко побыстрее. Нам нужно зарядиться, да, скорее всего, мы сегодня уже с тобой зарядимся и полетим дальше. На нашу а, намеченную точку Да, у нас сегодня намечен переезд глобальный Да, устройство собрали мы так себе Можно было, конечно, и лучше Можно было по продуманней здесь все сделать Например, количество движков подсчитать более рационально Нежели мы сделали э, это на скорую руку Ну, как говорится, что имеем, то имеем Да, и на этом нам придется в дальнейшем перемещаться уже на конечную нашу точку точку на место нашей а, новой дислокации. Самый основной минус, знаешь, в чем? Если я помру, то тогда я а, возражусь на своей а, первой базе. И чтобы добраться сюда, мне придется тогда там уже мастерить что-нибудь а, для того, чтобы сюда доехать. Поэтому тоже элементы сложности присутствуют. И второй вентилятор мы тоже запускаем. Ну вот теперь мне больше нравится, как они крутятся. Ну что, зарядка у нас теперь бодрее стала. Отлично. Теперь нам осталось дождаться, пока зарядится батарея по максимуму. Ну а пока у нас батареи на нашем челноке заряжаются, я займусь вполне привычным делом. Это, конечно же, бурением, да, надо восполнять те самые ресурсы, Которые мы с тобой а, растратили Вот здесь смотри у меня есть индикатор а, На котором четко показан а, Количество объема нашего груза Который сейчас находится в наших контейнерах И это 85% Я понимаю что мы можем его забить а, Разобрав здесь вот это все Да, Если у нас вдруг места не хватит да, И мы добудем немножко больше Я приклею где-нибудь здесь дополнительный контейнер Для того чтобы Погрузить совершенно а, все Ну ну что ж давай немножечко сейчас долбежечки чтобы наполнить наши утерянные ресурсы. Ну что ж, побегали мы, подобывали, ни много ни мало. У нас получилось практически полное а, вот, хранилище вот этого вот базового а, очистителя. Нам, думаю, будет этого достаточно а, для того, чтобы восполнить все эти ресурсы, которые мы Утратили. Так, ну что ж, смотрим по заряду батареечек. У нас, значит, практически а, все три, кроме вот этой вот, да, потому что мы ее поставили чуть-чуть попозже. А, ну что, я думаю, что накопленной энергии нам будет вполне достаточно. Сейчас давай как следует покушаем. Тут у меня где-то в моем кресле была еда. Вот еды-то мы заготовили, а с водой у нас проблемка. Поэтому как только мы прилетим на наше новое место... Нужно будет сразу решить вопрос с водой Да ты уже съешься наконец-таки, нет? Я очень голоден, надо было вот эту вот пачку uh, чипсов съесть Потому что они восстанавливают гораздо больше сытости, чем эти вот стандартные плюшки Так, да, пачку чипсов раз и, наверное, немножко водички Тоже мы сейчас примем для того, чтобы наш персонаж uh, не помер Давай мы с тобой потихоньку начнем разбирать именно вот этого очистителя и начнем уже складировать все а, в наш челнок. Подпиливаем здесь самую основную несущую башню. Здесь подпиливаем. И у нас вся эта конструкция сейчас будет падать. Ну что, падай уже. Ты будешь сегодня падать или нет? Нет, она не падает, потому что она де держится вот этим краешком за землю. Ну-ка, теперь ты будешь падать, нет? Полетит она на меня или нет? то вот, друзья, продолжаем разбирать наши коммуникации все эти. Все эти вышки эти ветряки так как мы уже потихоньку сворачиваемся мы здесь достаточно немало провели времени и нам пора бы уже выдвигаться я надеюсь этот полет уже будет полегче так ну что также попробуем отпилить давай где-нибудь вот тут по центру возьмем отпилим ну падать будешь оба а эта штука падает вот теперь точно как в валькееми смотри вот это как бы на меня сейчас не упала эта дура понесло ее повело в сторону но я ее распилю быстрее в воздухе. Ты смотри, что творится. А? 12% друзья. Восстанавливать жизненные хитпоинты у меня нечем. Напоминаю. И реально каждое вот такое движение. Оно просто может стать фатальным для меня. 12% друзья. процентов, Вы представляете? Еще немножко и мне хана. Экран аж покраснел. Ладно, будем сейчас более осторожными. Так, 84%. Так, ладно, давайте последний спилим, постараемся очень аккуратно. Блин, надо будет сейчас отбегать. Падает? Нет, падает, падает! Куда, куда будет он падать, я не знаю. Давай попробуем тихонечко, не надо, главное, близко стоять. Реально сейчас, вот, вот сейчас 100% как... Ай-яй-яй, не надо на меня падать, смотри! Они так и норовят упасть на меня, эти ветряки. Они такие же здоровые, а. Да, таким по голове ударит, Мало не покажется. 12, друзья, процентов. Как я буду переезжать, я не знаю. Может мне сначала э, запастись терпением и слетать обратно на мою базу. Мне кажется, это будет более рациональное э, решение, нежели сейчас мы опять полетим э, куда-то э, в новое место. Я думаю, что так мы и поступим, потому что мне все-таки ближе будет долететь, э, отхилиться как минимум, запастись может даже аптечками какими-нибудь, да, если они там есть. И тогда уже после этого лететь на новое место. Да, друзья, я только что для себя открыл совершенно новое. Я поменял планы. Да, такое тоже бывает, потому что ты сам видишь, какая сейчас у меня ситуация. И я в любой момент могу откиснуть. А откиснуть на новом месте мне что-то не хочется, потому что это все-таки как-никак 40 километров. И бежать потом... Как-то куда-то пешком. Мне не хочется такое большое расстояние. Поэтому мы сейчас с тобой заведемся. А, отлетим на мою старую базу. Это вот туда вот во временное убежище. И уже оттуда мы снова сделаем попытку а, перелета. Ну что ж, давай попробуем завестись. Получится у меня или нет, я не знаю. Снимаемся с режима зарядочки. Вот так вот. И давай пытаемся сейчас с тобой а, включить наши все движки. Сохранимся, конечно же, для того, чтобы, если что, не пойдет не так загрузиться И взлетаем Так, ну что, движки включены Так, отлично, все хорошо работает Наш с тобой челнок запускается в воздух просто моментально Но, видишь, его кренит влево-вправо, потому что у нас вес достаточно нелегкий Ну что, вылетаем тогда обратно 8 километров до нашего жилища главное сейчас нам это плавной мягкой посадочки когда мы прилетим полетели 45, 44. Оттормаживаться нужно уже нам сейчас с тобой. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Тормози, тормози, тормози, тормози. 29, что-то как-то слабо. Ну-ка давай-ка вот так накренимся. И сейчас мы скорость быстро. Все, загасили мы скорость. Идем на снижение. Идем на снижение. Тихо, тихо, тихо. Быстро не снижаться. А то мы уже один раз снизились. Так что капец, просто так, осторожней. Главное, осторожней, здесь не лихачим. Не лихачим. Так, да, кораблик тяжелый у нас. Мы его снарядили по максимуму, поэтому здесь мы не лихачим. Да я понял же, да, что у меня со здоровьем беда, поэтому мы очень аккуратно, друзья, сейчас паркуемся. Очень аккуратно. Надеюсь, все у меня сейчас пройдет гладко. Так, так, так, подлетаем вот сюда вот к коннектору. Задний ход. Оп-оп-оп-оп. Работает нормально. Да-да-да. Надо было сразу проварить все движки и поставить все батарейки. Вот не зря я проектировал. Тогда бы наш полет, возможно, не закончился так, как он закончился. Так, чуть-чуть накореняешь его, да, и он уже не тянет. Потому что передние движки у нас достаточно слабые. Так, давай мы его немножко нос задерем. Сейчас вот так вот. Вот, отлично. Все, все, все. Под, главное, коннектором. Вот, все, зацепились. Все, движки вырубаем. Девяточку. Цепляемся. И ставим наши батарейки в режим зарядки. Все, друзья, вот так вот мы быстренько переобулись, просто в полете. Потому что, ну, никак нельзя. Да, сейчас как раз мы зарядим все батареечки. Как раз таки мы подхилимся. Да, если кто вдруг не видел, как я здесь живу, поживаю на своей совершенно новой базе в новом сезоне. То вот она, пожалуйста, моя новая база. Здесь я немножко обустроился. Так, я ее назову пока, что я не знаю. Скорее всего, это какая-то будет буровая шахта, где мы добурим, добываем ресурсы. Здесь все-таки можно подхилиться. Вот он, тот самый э, у нас комплект для выживания, который я, в принципе, мог бы взять с собой, да, без проблем. Но он, думаю, мне пригодится, если вдруг что-то пойдет у нас со временем не по плану. Мы всегда можем э, продолжить именно с этого, что называется